Подопечных вашего знака ожидает стабильный во всех отношениях год. И хоть выдающихся событий на предстоящий год не предвидится, зато препятствие на пути к достижению намеченных целей также не предвидится. Проблем в общем и целом год не обещает. Кардинальным же изменениям могут подвергнуться лишь сфера любви и отношений. Драконы могут встретить в этом году идеального для себя партнера, с которым уже после нескольких свитаний завяжется серьезная личная жизнь. Идеальный микроклимат установится в доме тех, кто состоит в браке. Недопонимание между партнерами, ссоры, недомолвки – все это останется в прошлом. В отношениях появится недостающая страсть, что сделает интимную жизнь насыщенной и разнообразной. По поводу же вопросов карьеры, финансов и здоровья драконам переживать не придется. То, чего вы достигли в течение последних нескольких лет, будет положено в основу вашего же успеха в наступающем 2020 году.